Поздний час половина первой семь тысяч над землей. Гул турбин, обрывки сна. За окном, облаками белыми лежит пейзаж ночной, А над ним Висит луна, тайное движение в небе без конца. Вижу отражение твоего лица, ты далеко от меня. За пеленой другого дня, но даже время мне не сможет помешать. Перелететь океан и разогнав крылом туман, Упав с ночных небес, скорей тебя обнять. Поздний час, небо все темнеет, Спит автопилот, Там внизу, наверное, дождь, Ночь длинна, но еще длиннее, Путь, как долг мой полет, В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца, Вижу отражение. Болится ты далеко от меня Завеленной другого дня Но даже время мне не сможет помешать Перелететь океан И разогнав крылом туман Упав с ночных небес, скорее тебя обнять движение мне без конца Вижу отражение твоего лица Ты далеко от меня За белиной другого дня Но даже время мне не сможет помешать Перелететь океан И разогнав крылом туман Упав с ночных небес, скорее тебя меня. Ты далеко от меня За белиной другого дня Время дней не сможет помнижать Перелететь тяги И разогнав пылок туман Упав с ночных небес Скорей тебя отнять на, -на, -на, -на.